Всем привет дорогие друзья, с вами Блокченн, и сегодня будем продолжать проходить симулятора вора, давно его не было у меня на канале, в прошлых сериях получается выполняли миссии вот эти вот разбей там окно, укради там что-то такое выполняли вот такие вот миссии, а, ограбили пинхаус, даже не один, а два, сразу два пинхауса ограбили вот так вот, получается потом, потом вот сейчас надо будет, кого, какой-то там стоит, 108, какую то 108 или какую-то там дом 108 надо ограбить будет. ну Вроде бы 108, мой это нет, я уже не помню. Возьмите что-нибудь себе покушать вкусненькое, заварите чаек, налейте себе попить что-нибудь, насыпьте себе покушать. Видео, конечно, выходит вечером, так-то это на ужин будет уже ближе, или на утро. На ужин на утро, вот так вот. Ну, у кого-то на обед, кому как. Но все равно, всем приятного аппетита и просмотра. А, ну все правильно, украдите Драгоценности из 107-го Вот, 107-го, не 108-го правильно, а то какая-то хрень произошла В смысле? У меня, походу, не сохранилась Прошлая вот эта вот а, Загрузка, да, у меня ну, получается, только когда Уже надо Улучшать, вот почему-то так А что это такое? Меня там разыскивают, что ли? В смысле? Ну, правильно, меня там Уже весь район знает Ну, а о чем проблема-то? типа меня могут сразу уже копы там будет стоять или чё? ну типа что это значит тут этот значок типа там одна звезда это типа нет тут копы уже будут сразу поджидать или чё? что-то странная хрень на самом деле. блин а я не знаю когда они прибудут когда они там не будут. ладно сейчас откроем у них замок легкий Далкий, но я его открывать буду 5 лет, как всегда. Сложные замки я всегда открываю легко. А, а простые 10 лет. Они, они окна закрыли. О. Окей, давай посмотрим. А у них нету ничего. Свет включился. Так. У них нету тут охранника случайно. Вот их здорово. О, кстати, можно вот так вот поворачиваться, серьезно. Не знал. Как? Какого хрена? вот какого хрена сейчас мне заметили? Кто? не хана, да? У меня вариантов даже нет, никуда избежать. Окей, прячемся. О, прям сюда прибежал коп. Ни хрена себе. Не, ну ты не умеешь лазить по лозам, иди нахрен отсюда. Ты не умеешь, Все. Я спрятался. А это нежданчик был, в смысле, почему? А я, а сколько там их, трое? Ни хрена себе. Не, ну они по сути спать должны, сейчас, что-то, 10 часов ночи. Уехали, ну, а -а -а... Ну хорошо, тут есть лоза, допустим, и мусорка сразу. Это мы знаем теперь. Блях, их трое опять живет. Ч так много? Давайте вообще тут целую общагу. А, ну да. Целую общагу давайте вообще здесь поселим. Ну ч за говно, а? В баскетбол можно поиграть. Не, ну нормально, в принципе, домик такой. Я бы себе купил бы. Гномик даже стоит тут. Охраняет, бляха. Это гномик, нет, спалил. Ну какого хрена? Чертов гномы, у меня вечно палит. И все? Это легко как-то? Не, не, не, подождите, стой. А, неизвестно, ну естественно. Но зато известно, что они тут, бляха, меня все поджидают Я все двери взломаю на всякий случай. Чтобы не было никаких проблем с убеганием и с.. О, с вином есть. Ничего себе. У вас вино есть? Нифига себе. Это вообще крутые вино пьете тут каждый день. Так. Блин, надо было все-таки купить подсказки. Ну хоть не пожалеть денег и купить. Ага. Ничего, никого нету. Так да, конечно, опять палят нахрен. Лампу. Толстер есть. А, не, принтер. Толстер, да, тут тостер будет. Но не спать пошли, в смысле? Ну в курсе. Они на втором этаже спят, наверное. я пока буду их тут поворовывать. Кофеварка, кстати. Посмотрим, сколько они будут это все стоить. И сколько они брать будут за это. Ну, большие предметы, которые бесполезны, я их даже не буду брать. Мне надо именно хорошие предметы дорогие во, ни хрена у них тут денег валяется вы че укорайте сколько у вас тут сейф целый в смысле ни хрена себе вообще бессмертные что ли они прямо на входе тут 500 баксов оставили увлеченный телефон нормально возьмем во еще 50 баксов нормально вы живете и у моего то вы охрененно живете вообще цены Пацаны и девки, вы нормально живете на самом деле. Ну, нифига себе. Ну, на входе, конечно, это опасно держать такие деньги. Ну, они бесстрашные, окей. Принтер. Я понес. А какая разница? Все равно сейчас ночью не спят, и я буду воровать их по полной, в принципе, на самом деле. Так, кто меня палит? Кто? Они спят. Иди нафиг. Кто меня услышал? Я сп... Они спят, вообще-то. Кто меня там услышал опять? Иди нафиг отсюда. Я все я уже на своей территории. Кто меня там услышал? О, ты забор тут сломал. Прикол, да? Неизвестно. Да известно, что они спят. Зачем это вообще тут ставить? Действительно. Я знаю, что они там делают. Мужик уходи сюда, выйти спать домой, ну серьезно. Ходит, ходит, тут, бля, Всякие. Я с принтером играю, все, иди нафиг. Не ж надо все равно его забрать будет. В любом случае, он малые деньги на самом деле стоит. Как никак. Ай, бляха, меня заметили. Да пошел-то да нафиг, нигер. Я себе все, что хочу. А, нет, и опять... Опять тачкарик! Он падла. Нет, он в предыдущей серии палил вечно. И сейчас хочешь? Нет, сейчас не получится у тебя. Не надо мне тут, вот, блин. Кто услышал? Вы спите, баю-баю. Блин. А чё там? Драгоценности? Ну да, мне туда пробраться еще надо. На самом-то деле. К этим драгоценностям. Это да не так уже легко на самом деле. Вы спите, да? Или как? Блин, ну не хочу полиции Они серьезно мне спали мне нефиг делать. Хоть они и спят, мне на не могут спалить. Не. Все, на всякий случай откроем. Отмечай. Все, отметил нормально. Отметил нормально все. А почему двое? А где третий? Третьего украли, что ли? Гитара. Я Это они себе забирайте, пацаны. Мне такие дешманские вещи не нужны, которые весят до хрена. Так, тут это третий... Да третий же был, в смысле? Это охранник, что ли, действительно? А кто это? Третий Нам убежал, по-моему, когда мы смотрели. Да, он сбежал. Он больше сюда не придет, походу. Ну и пускай. Пускай эти спят я тут ничего нет. Пускай спят, мне какая разница на самом деле. Драгоценности это хорошо. Телефон Nokia, а что у вас еще есть? Полезные. Или это все? Так, уже сколько это время? Три часа утра. А что вы делаете там дальше? На работу идут или что? Мне придется спрятаться. Вы в курсе, что делать будет? Предупредите меня, я спрятаться успею хотя бы. Но у них вроде бы ничего нет на самом деле. Может попробовать идти обыскать еще. А, давайте попробуем. Может у них там телек вроде бы я видел. Давайте телек сейчас украдем, пока не спят. Пускай спят, я их тревожить, тревожить не буду. Потому что это бессмысленно. Заперто. Ну, я понял, да. Nokia. Айфон, айфон, нормальный телефон. У них тут эти айфоны стоят, нифига себе. Ой, Ой еще эти баблишки. 150 баксов. Это все я отвечаю, они миллионеры. Зачем да и драгоценности, если у них тут драгоценности лежат? Прямо в начале. Прямо в начале у них драгоценности. Ну, это капец какой-то. Что происходит? Нет, вы спите, я не буду. Вы спите, окей. Я просто иду. А как он меня услышал? Ну ты, бляха... Ты спишь вообще? Как ты меня слышишь вообще? Он меня спит и слышит? Да, мусорку выбросил телевизор, молодец. Не, ну так быстрее, ладно, давай. Подозрений никаких нету. Я просто телевизор кидаю, подумаешь. Какие подозрения еще могут быть у меня? Что тут такого? Открытая дверь. Ну это не я открывал-то. Это ваши... Сосед открыл и выбаловывался. Вот реально через эту закрыть войти. Вы ничего не слышали? Я к вам в гости еще раз пришел. Драгоценности, они все в сейфе лежат, по-моему, нет? Разве нет? Они же все в сейфе лежат. Пять утра. Ой-ой-ой, мне хана. Все, мне хана. <гас> Мужик, ты чё делаешь? Все, я тебя увидел. Мужик, не надо, пожалуйста. С -с Садись там, сиди, я не буду. Охренеть, он меня чуть не спалил. Спальня, ага. Э -э -э ну хорошо, пускай спит. Спокойной ночи вам. Плехай, а сейчас нас спалит меня. Ты спишь, надеюсь, да? А я у тебя в шкафу посижу. Ты же не против? Она сто процентов сейчас встанет, когда я буду к ней заходить. Я не буду. Я второй раз не хочу мусорку с... С... ложиться. Нет. А чё такое мусор? Чё у тебя мусор так рано встает? Пять утра, нифига себе, уже на кухне там что-то готовит. Ни хрена себе. Пять утра все люди нормально спят. А он встал внезапно. Ничего себе. Я вообще сплю до 11. Чего он так рано встал? Меня испугало. Я, я думал, все, мне хана точно. Он прям передо мной прошел. Не, ну конечно он слепой немножко. И Но... она встал в 6 утра. Ну, ну вы выка... Не надо мне тут, блин, в шкафы заглядывать. Все, я пошел. Так, драгоценности получается Где? Вот здесь. А это вообще копеечки. Ага, будильник. Ну себе забирайте. Мне не надо. Вы без будильника встаете нормально. Зачем вам будильники вообще? Телефон, iphone Так, ладно же, мне не спалили случайно. И они же неизвестны. они могут в любой момент сюда прийти, на самом деле. У меня они вообще пропали. А вот нога, нога чья-то была. А, он идет, идет, он идет! Так, все, уехали, да? Блин, ну как он меня спалил? Типа что, вещи пропали? Ну извиняй, это не я мог, в принципе, деньги украсть, правильно? Почему сразу я? Тебе могла жена украсть деньги? Ты ее просто взял, э, оставил, блин, лежать, и все. Могла жена себе взять, деньги забрать? Ничего. 500 баксов. Это хорошо, что она 500 баксов забрал. им я... я мог бы вообще все забрать, нафиг. она могла больше забрать. Она могла вообще полквартиры вынести у тебя. ну это, конечно, от жены зависит. Так, они у все? Они все, да? Драгоценности. Ну я украл. Все, их больше нету. Ваза, зверема. Не, лампа зачем? долларов стоит бесполезная ваза зачем ну ладно я уезжаю в смысле я же взламывал что укарайте а кпх хакеры еще надо до свидос вас заметили меня никто не замечал ⁇ -мо ⁇ сколько народу тут развелось-то пошли вы нафиг срать убегаем все это легче будет в разы это будет в разы легче ага не я вас вот грабить не собираюсь я от тех кого надо грабил мне больше не надо все я уезжаю да я знаю что драгоценности в спальне я их взял я буду с ними разбираться наверное там же надо вынимать их потому что они там ну так вот все сделано блин потому что сразу нельзя все продать да пошел ты нафиг, понаставили своих мусорок. Проехать невозможно. Ну кто так делает вообще? Мусорок понаставили, бляха. Не проехать, не пройти. Ого, нифига себе. Награбил. Б. Нормально. Возьми себе за правило. Всегда разбирать декар Для этого в магазине продается специальный инструмент. Я знаю. Я его покупал вроде бы в прошлой серии. Вы разве нет? Вроде бы да. О, стеклянный фужер какой-то. Ай, горю тут они есть. Воп, телефон какой-то iPhone. iphone нормально продадим. Антиквариата нету, в принципе, зачем он нафиг надо? Действительно. Так а... взлом сейфа. Не, ну это перебор. Да ладно. У меня его нету. Бля, у меня в прошлой серии вообще ничего не сохранилось, так понял, да? Я половину вот этого всего покупал. У меня не сохранилось ничего из этого, да? Это что? Разбор ценностей? Да, мне надо их разобрать. Вот эту разбирай. Я разобрал? что они так светятся? Это что, радиоактивные какие-то вы взяли? мы это радиоактивные случайно взял, драгоценности, ч они так светятся? Так они так не должны светиться, вроде бы, нет? Все, я разобрал. Нет? А, тут еще из изумрудик один остался. Ну давай, разбирай его. О, все. А, настоящий профессионал знает, как справиться с серьезным сейфом. Хватит ли твоих навыков взломчика, чтобы справиться с этой работенкой? Конечно, да. Достигните четвертого уровня навыка взлома замков. Ну окей, еще попробуем бы и нет, в принципе. У меня есть вроде бы навыки, два даже, два даже есть. Ничего себе. Во, взломал. Откройте тренировочный, сейф. Ага, тренировочный сейф. Окей. А, нет, нет, нет, не получится. А, он дороже, там надо продать, сейчас пойти. Нет, у меня нету взлома сейфов. Ничего не, не, ничего не купил. Ну сейчас купим, что, Че, чем проблема? У телефона. А это чи? Ты уже телефоны продаешь? 400 баксов, неплохо. Я флешку какую-то взял. Да все продаем, насрать. Так более, а большие предметы у меня есть, вроде бы А нет? У меня нет уже предметов, они же были. Странно как-то. Очень странно. Ну это, кстати, телефоны, которые я наворовал, они тут лежат уже, на ну, что нет? Так, получается, сколько у нас? У нас 2000 было, сейчас 4. Ну, как-то маловато, что-то. Вот не надо было все таки продать э -э, через вот эту Black Bay? Драгоценности, возможно, да? А тут есть такое вообще? Нет. Нету? А, ну тогда переживать незачем, да? А тройной подсветник там у меня был, я его не взял. Ну, ладно. А, Злом сейфа. Да, 2500. 500. Бляха, я, по-моему, все и больше денег, которые наворовал, трачу на вот эти вот все прибомбался, серьезно. Ну, вот сколько я заработал? Да вообще я ни хрена не заработал почти. А, повернуть? Что-то я в GTA 5 по онлайн такую сломал, по-моему, я помню. Бляха, тут сложнее <смех> в смысле. Ага, и чё? А где она? И как, она сама активируется, или надо нажать? <плодут> О, нормально. Так, на Д? А, на А, так раз наоборот. <свеч> ну, это, конечно, работенка, конечно, на внимательность. Это долго очень, на самом деле Если я начну сломать, то это будет на 5, наверное, часов Серьезно И чё? Типа, когда она очень сильно Вот эта вот фигня поднимается, да? Тогда надо Останавливаться, окей Ну, вроде бы так я не хочу просто вс ⁇ заново. Это очень печально будет, если вс ⁇ заново забросится. Я не хочу. Ну, давай, когда будет уже? Она вот не появится, она просто на любой. На 70-й, на 60-й, я откуда знаю. Может на 50-й, ну вот что перекрутить придется. Будет вот на 40-й, как всегда, блин. Не, что-то а в прикол? А да вы чё? Насад? О, 45, окей. И куда теперь идти надо? На Д? А, обращайтесь в диск. Задим обратную сторону, окей. Давай, ну ч ты? Блях, не хочу опять на какую-то опять 50-ю? Нет. Не, ну на 50-ю я хотел бы. А, да, на 50-ю? Какую? 9-ю? 58-ю? На 60-ю? Да, на 60-ю, вот это да. Вот это я угадал. Со стола, мистера Ломбардия, пропал важный документ. Интуиция подсказывает мне, что он to сейчас to на кренью 102. Путь хорошим Good долговым рабом и поищи его. Да, долговым рабом, это да. <laughs> это, конечно, прикольно. Ну, допустим, 102. Надо подсказки ему какие-то купить, а то я опять буду палиться там. Я все-таки уже хочу нормально грабить, а не как дебил. А, 102. Известно, неизвестно. Все, давай, все. 102, в смысле, ее нету что ли? Как, как это нету, в смысле? 103 есть а? а, типа вообще нету, типа сам угадывай, какой, как, как хочешь их грабить. Не, ну это круто, бляха. Вообще что второй нету? Мы нету серьезно. А я должен ее грабить называется. Документы, бляху, украдите. Ну круто. А как я выкраду, если у меня ничего не известно? Со вторая и все больше ничего Ей сам ищи что хочешь как и грабить их не но ну это не прикольно на самом деле со 2 а вон она. а почему ничего не известно? Ну, что за бред? должно все известно быть по-любому как это неизвестно а я мой там не опять возьмут ты... и а, куда куда парковаться сюда ну, Окей, давай сюда а вдруг они там, их 20 человек живет, мы ну, целая футбольная команда поселилась внезапно. А я откуда знаю, что там, кто, куда ходит? я не знаю, надо камеру было пакать, но у меня нету, я еще маловато для этих камер всех. Откройся ты, ну, бляха, серьезно что ли? Да что не так-то, тебе что не нравится-то? Да что тебе не нравится, я прошлый раз вот так вот открыл-то на Изи. Да пошел-то нахрен, я не буду так вирабить. А, а, вообще нас? Тут только... в смысле? А как это... Как это только ключ? Он что, издевается надо мной, что ли? Как это ключ? А че типа автозломчик не подойдет, да? В смысле только ключ. Это что за говно такое? Это что, бункер какой-то у вас, что ли? Только ключ и все нельзя? Типа не взломать, ничего не сделать. Окей, давай. Через окно можно залезть, да, я так понял? Или стекла... А, стекла лез А в чем прикол? Можно же так пролезть, нет? блин. Наушники Ну, флеш какая-то. Весит мало, а деньги неплохие, на самом деле. Из нее можно взять. Так, все, деньги я собрал. Наворовал, <смех> наворовал, да. Теперь у меня есть деньги на стеклорез. А то, такой, захожу, а у меня было 1500, в смысле? Такой, не понял. А как так-то, я же вроде бы наворовал нормально денег. А оказывается, не фиг-то фиг, там. Не наворовал. Получается, там только стеклореза можно ограбить их, потому что... Другого выхода нет. Какого-то фигуника там дверь какая-то супер-мега-странная. которые вообще непонятно, как э, открывать. Только с одним ключом и все больше никак. Уже всех двери можно взломать, там автоотмычкой или там обычной этом... отмычкой. А нет, а это какая-то супер-мега странная, которую фиг откроешь. Просто так, надо как-то брать и на заказ сделали что-ли, специально. Не, ну даже если на заказ сделали, какая разница, все равно как-то взломать-то можно ее. Ну хотя бы попытаться. А тут нельзя, тут вообще невозможно просто. Никаким образом. Просто надо именно ключ иметь. От, от, откуда у меня ключ? Нет, просто ключ от входной двери. Больше никаких... Никаких вообще возможностей нет. А откуда я их возьму? попросить да фиг они дадут, конечно. как мужику. мой И с Хитмана, конечно, будет давать. ничего им делать. Документы в сейфе. Дело 600. Ага. Допустим. Так, где лучше стеклорез использовать? Здесь я, наверное, делать не использовать его не буду. В спальне Можно, но все ребенка нет, вроде бы нету. Давай. А как? Нормально. А, легко, кстати, на самом деле. На самом деле легко. Вот эти отмычки все сложнее. Где игра какая-то. Джойстик, типа, да? Пусто, я понял. А кроме джойстика у него что-то есть вообще? Бляха, застрял. Кто разбросал тут книги вообще? Я не понял. Безобразник какой-то. Нафиг. <с> я понял. Это плохая была затея. Или нет? Или нормально? Так нет, ей надо отметить просто и все. А двое. А где, а где под, а где малыш или кто тут живет вообще? Ребенок где? Нету его, что ли? в мой школе, не знаю. Ага, драгоценности в сейфе. А, документы, ну да, конечно, драгоценности. Размечтался. Надо, короче, ждать, пока они уйдут на работу. Это скоро будет. Они же не работают, они безработные. Так они реально безработ безработные. Так, ты давай не сюда, не иди. Да что, серьезно, что ли? Слушаешь-то? Ну -мо. Так, давай нормально, аккуратненько. Чуть серьезно что ли? Денежки лежат. Нормально. Кланшет лежит, кстати. Я его вижу. Айпад нормально. Айпад дорогой, на самом деле. Так, что у вас тут еще есть? Аккуратно открываем, я сказал. Гостиную. Что они тут ходят? Нет! Наушники улетели. Наушники уехали без меня. Так, давайте не, не дури ты, давай. Они сейчас реально сюда придут. О, драгоценности, прикольно, прикольно. Хорошо живете, у вас драгоценности тут есть. Давай вот эту открою. И закрой давай сразу же. Ну окей. Спрятаться можно, без проблем. Я буду знать. А чё, не будет в гостиной сидеть тут полчаса или чё? Ну пацаны, ну давайте что то делайте. Клавиатура. Я заберу его, вам, вам не надо. Я прям у них из-под носа забрал. серьезно, они такие тупые, серьезно. Капец. Так, давай закрывай о а что это такое микрофон микрофон можно микрофон дорогой мой какой-то алмазный я не знаю золотой что ты его не взял а можно открыть действительно выйти погулять сразу же почему бы и нет из не спали вдруг гостиной ну, если вы будете в гостиной то что? я закрываюсь вы сами там решайте но все равно гостиная, я буду взламывать. Окей, да? Вот так вот. Главное найти сигнал и все. Гостиная нормально, все хорошо. Так, давай, где волна идет? Ну где? Да давай! Сложно. Во! Во, он взломал. Во! Офигенно! Все, наить все, окрабил нахрен вот. А, лохи все я по я пошел я короче забираю ваш будильник не вообще плевать в туалет пошел правильно иди в туалет а нет это она пошла в туалет она ну это хуже конечно он остался джойстик прикол да? Вот, джойстики тут остались но ну, окей спалился чуть-чуть бывает ну что ты тут делаешь уходи мужик сколько можно здесь сидеть ну задолбал сидит сидит себе домики у вас что-то есть пацаны ну подскажите тут у вас что-то есть что-то не подсказывают гумию почему опа так встал в гараж пошел молодец нет в кухню он ну, падла я думал, он в гараж пошел. Ну, что ты делаешь? Ты должен в гараж идти, вообще-то. Ты в курсе? Давай. Ой, нифига себе, закрутило меня. Так, у вас в кухне тоже должны быть драгоценности какие-то. Телефон. Ну, вы же сидите, да? В туалете с телефоном. Все правильно. У вас тут 20 телефонов должно быть. На каждом углу. Что-то делаешь, что телефон тут лежит. Сразу двадцать телефонов. Что пришел сразу телефон был? <звы> Все мне хана бляха. <звы> <звы> <звы> <звы> Серьезно, мужик ты чё делаешь все награбили их уходим все закрываем окно Все. документики у нас уже теперь хорошо а то они вечную дома, они вообще никуда не работают ничего не делают они тупо дома сидят со время. странные на самом деле жильцы очень странные жильцы к ним зайти нельзя окна закрываются сами по себе Вообще, очень странные жильцы. По-моему, у мужика есть электрошокер, он меня убил. Офигеть, электрошокер у мужика есть, че за бред? Мне даже не надо копов вызывать, он сам меня увидел, все, хреначит. Не забывайте, да, я не забуду. Все, я ограбил. Отметьте камеру. О, камеру, кстати, в следующей серии будем камерами заниматься. А пока, ну, продадим, конечно, все, в принципе, все, то, что мы награбили. На Black Bay, что там есть тут? Нет? А ладно, ничего, вообще ничего, все бесполезно, все награбил, вообще. Не, ну камера дорогая, так-то мне, наверное, придется кого-то еще грабануть наверное. Вообще красное, все, мне там уже точно никто не ждет. Ладки, ну, я буду грабить других людей, <с Stress> я не буду их грабить больше все. Я на следующую улицу переезжаю. Меня тут уже никто не. Нет, я продам другом. Не, не, не, не, не, я. А у меня хочет специально сюда, чтобы я продал мне нет. Базу продаю, мне на не надо. удали данные? Потом и поговорим. Ты чё, хренел Какие данные? Там ничего нет. А как не данные удалять Я не умею. Э, в смысле? Мне что, лок это не, не, не, мужик, ты чё? Какие данные удали Ты сам удалишь, если тебе надо. Я не умею это делать. В смысле, удали данные, потом я тебя куплю, может быть. Ты чё офигел? Я тебе говорю, быстро. Покупай все, иначе вообще не увидишь их никогда. Ну, нифига себе. Ну, офигевший. Я предлагают офигенный на iPad и на ты, А ты такой, удали данные. Ну, не, ну это перебор. Будь поскромнее, мужик, что ты делаешь? Так, теперь ему... А, нет, стоп, а зачем? Так я по отдельности продам ему. Я по отдельности ему продам, да. А пока нет смысла продавать. Ну, по-моему, там очень... Вообще, меня никто не ждет вообще никогда Welcome в жизни. А почему полторы тысячи? Зачем я это разбирал? А его можно где-то продать в другом месте, да? А... Нет, джанкерред не будет покупать. Не, наверное, все-таки я разбирал продать на блэкбей наверное надо она есть а не может быть такого а хрена его разбирал просто так что ли старая гитара а ну, гитару надо было воровать а так помню. ну окей а ч делать то в смысле почему пройдите а куда продавать тогда Зачем я разбирал, и одна и та же цена? Ч ⁇ за бред? Ну, серьезно, как было? 3000, что и осталось. чем прикол? Может, кому-то другому надо продавать, а я просто не в курсе. А данные удалить я не смогу, нажали. Нажали, это нереально. Данные удалить это проблематично у меня. Сделать. Так, сколько камера стоит? Микрокамера. А, электротехника, в смысле, как это? А, электроника, электротехника, да. А, да? Ну изучи. В чем проблема? А, это надо. А что надо? А, у меня нету знания. А, только надо. О, А, добавляйте защиты устройств с помощью инструмента для взлома. Отключайте переключатели питания. Ну и мы видели, там есть в одном доме, по-моему, который мы грабили недавно. Там была такая шняга. Ну хорошо, купим. Да, но ну, это уже в следующей серии мы будем там настраивать, обустраивать камеры эти все на почту получается. Я видел, на почту надо ставить. Они будут следить за ними, чтобы не, не бегали, не узнавали. Но это все будет в следующей серии. А пока, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд серверы, Покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше бонусов и возможностей. Все ссылки есть в описании под видео. И всем пока-пока.